Добрый день, дамы и господа, это такое небольшое короткое видео я вышел, а, как сказать, попарить, а, парить же называется, когда, ну можно курить, а можно парить, вот Раньше говорили, вышел покурить, а теперь, получается, вышел попарить. Так вот, вышел попарить. И вспомнил я, как я в 6 лет первый раз э, украл 6 биноклей э, в универсаме. Они как раз только появились. Универсамы. Это был, по-моему, 84-й, 83-й, нет, это 84-й год был, это 7 лет мне было. И уже тогда я понял, сообразил как-то, что можно в магазине один и тот же чек использовать два раза. Если кто помнит, кто постарше когда появлялись, особенно вот универсамы, только вот первые. Ну, до этого они гастрономы назывались и так далее, а потом начали универсамы называться. Так вот, универсамы. На втором этаже был отдел игрушек. И на входе, и на выходе, ну, можно было зайти, походить мимо полок, посмотреть игрушки, и на выходе заплатить за них. И был там отдел внутри, где можно было тоже что-то взять, но там более ценные, видно, вещи были. И что пик взять, надо было идти назад в кассе, возвращаться, там выбивать, например, деньги. А, нет, извиняюсь, не так. Можно было там за прилавком тоже купить. Это внутри уже магазина. Какую-то вещь там внутри. И при выходе с магазина надо было только показать этот чек. Бывало, чек рвали и кидали в корзинку с общими чеками возле выхода. А иногда, бывало, даже и не рвали. Хватало там покупатель, делал покупку, показывал этот чек на выходе, и его кидали туда, в эту корзинку. Не знаю, что у меня, как я пришел к такой мысли. Я что-то перед этим покупал, и увидел, что я купил, кстати, я как раз купил тогда рубль, по-моему, с чем-то стоил рубль 20 копеек или что-то такое. Я не помню, какие тогда -то деньги уже были. Ну, примерно вот такая цена была. Купил такой бинокль, не помню, как они назывались, бинокль такой, в который вставлялась такая пленка и она двигалась вниз, и там картинка как бы менялась типа такой движущийся мультик разные вот эти картинки отдельно можно было покупать и вот я себе купил такой бинокль и на выходе увидел что я показал этот чек ну и все и вышел а у меня его не надорвали ничего просто кинули в корзинку я что-то постоял пошифровал и решил вернуться за своим чеком Подошел, достал оттуда свой чек, ну и взял так же маленькую чеков. И чужие тоже взял. Ну, какие там были. Начал смотреть, э, ну, мой чек там был, там, рубль с чем-то. А Созьмите там чек, который, ну, посмотрю по времени, полчаса назад, видно, кто-то покупал. Время выбито полчаса назад. И цена там что-то около 11 рублей или 11 рублей, по-моему. Я взял этот чек, зашел опять в магазин, походил, ходил долго, не мог найти, что выбрать. Я не знаю, как мой мозг додумался до такого. Чем я думал, я, короче, не представляю. Но сам факт в том, что я зашел с этим чеком, пошел в магазин, нашел, короче, все, что я смог найти, это такие же бинокли, Получалось, что если взять их, по-моему, 6 или 7 штук, получится как раз эта сумма ровно. Надо было, чтобы ровно копейка в копейку подошла, чтобы на выходе показать этот чек. И все. И вот я подошел, вот это взял эти 6 биноклей, взял этот чек и пошел на выход. Меня, конечно, потрусило нормально. Но пройдя, посмотрели на чек и дальше типа начали отпускать, ну короче нормально все прошло. Я на радость их прибежал домой, сразу там спрятал их под кровать, сразу две штуки взял, пошел с кем-то меняться на другие игрушки с другими детьми. Вечером у меня мама их нашла спросивший, где ты их взял. Я изначально говорил, тайн, типа, нашел, там то, все, она не видит, скажи, мне честно, это ругать не буду. Я говорю, ну я чек, типа, нашел и зашел, типа, магазине, и взял, типа, вот это. За него еще раз, типа, прошел через кассу купил. Ну, за этот же чек опять купил эти бинокли. На что, не помню точную реакцию мамы, но факт в том, что что-то типа такого, типа, да, такими надо, что типа они тоже типа на каждом шагу пытаются нажучить, типа, вот типа пусть теперь отвечают, как-то вот что-то типа такого она ответила. Но сам факт в том, что поддержала как бы это. Хотя я понимаю, что правильно, ну сейчас понимаю, что правильно было бы это взять и принести эти штуки назад, отдать эти бинокли. Потому что ну кому не надо, Да зачем мне вообще эти 7 штук были. Но я, получается, уже в 7 лет, получается, совершил грех. И который, видимо, повлиял на мо ⁇ будущее. Возможно, если бы тогда мама мне сказала, наругала меня за это и отнесла бы это назад, а папа пришел бы еще по, з... по жопе надавал. Возможно, э -э может что-то было бы по-другому. Ты не знаешь, что я маму обвиняю? Нет. Маму не за что обвинять. Тем более, она мне пообещала, что не будет меня ругать, если я признаюсь честно. Она таки поступила. И, ну, сказала, что папе не скажет, но ну, типа больше так не делай. Но то, что это так вот как бы далось легко, возможно, повлияло в будущем на преодоление каких-то других следующих ступенек в жизни. это к тому, что пока мы растем мы ступеньку за ступенькой совершаем от мелких поступков каких-то каждая ступень все боль дальше и дальше затягивает. И главное вовремя ребенка отдернуть и показать, что хорошо, что плохо, на своем примере тоже показывать, что хорошо и плохо. При ребенке, например, не бухать, даже шампанское желательно не пить, потому что ребенок э, смотрит, что его родители на празднике пьют, потом гуляют, танцуют, радуются, и у ребенка сложится впечатление, что алкоголь это типа вещь, которая делает людей счастливыми. У ребенка в голове это отлаживается. И вот уже получается, человек вырастает и начинает там вначале пиво пить, потом вино, потом то, все в школах и так далее. После школы и потом идут уже там курить. Обычные сигареты, потом там, не знаю, что там, драп, после драпа еще что-то и так далее, наркотики и все остальное. Поэтому очень важно э, в детстве предотвратить развитие ребенка именно в этом направлении. Это видео просто как история, одна из историй моей жизни, которую я расскажу дальше, и другие просто не всегда есть. Вдохновение, а без вдохновения снимать э, и что-то рассказывать, я считаю, что это неправильно, наигранно снимать что-то по сценарию. Да, это можно сделать красиво, навороченно, чтобы все там со спецэффектами, но такого везде много. А такое там, где действительно человек откровенно делится своим, то, что у него на душе, рассказывает свои мысли. Честен на все, сто процентов со зрителем, это мало редко когда встречается. А я хочу быть честен э, со своими зрителями, поэтому и решил снимать вот эти видео, чтобы, возможно, на примере своей жизни кто-нибудь проанализировал потом, и это ему помогло в воспитании его детей. Может у самих что-то поменялось в Ну вот как-то так. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если кому понравилось, кому не понравилось, ставьте, ставьте дизлайки. Я буду снимать. Заходите на канал Мошенник Украины, там больше видео именно таких со мной. Вы не удивляетесь что некоторое видео там черно-белое, некоторые там такое, как бы, на белом фоне. И как нарисовано это просто использую разные фильтры. Чтоб э, как-то отличалось видео, я просто подбираю формат, в котором это снимать, поэтому э, практикую с разными фильтрами. Один из фильтров это, там, например, инфракрасный, как в, инкрас... в, инкра... в инфракрасном с красной подсветкой или черно-белая или как документальный фильм такой серовато-коричневый оттенок ну просто применяю разные фильтры пробую как это будет выглядеть так что вы не, не удивляйтесь то что видео может быть черно-белое на канале Мошенник Украины или еще какое-то это делается для того, чтобы подобрать свой формат, чтобы чем-то отличался мой канал. А вы, если что, видео оставляйте, какой вам формат больше нравится, я такой буду делать. Не говорю, что я прям буду все подстраиваться ну, под желание зрителей. Тут я уж извините, я... Не могу всем угодить, и нет у меня такой цели, чтобы всем угождать, или никогда мне это, в принципе, не надо. Я это делаю просто для себя, для души, чтобы высказаться. Рассказать о разных вещах, которые наболели на душе. И поделиться своими переживаниями, взглядом на жизнь и многое другое. Так что подписывайтесь на канал, смотрите разные видео, летсплеи и так далее на моем видео. Ой, на моем канале Good News Юа. И не забывайте о канале Мошенник Украины. Почему мошенник Украины я уже говорил? Потому что живу в Украине. Это не значит, что я мошенник и не называю себя мошенником Украины. Нет, просто подумал, что слово ⁇ мошенник ⁇ будет лучше привлекать зрителей. И слово ⁇ Украина ⁇ тоже. Вот такое честное признание, почему я назвал именно мошенник Украины. Потому что в поисковике слово Украина часто появляется, ну, проскакивает слово мошенник тоже очень часто. Вот поэтому и назвал так мошенник Украины. Но не из-за чего-то другого, не из-за того, что я сам мошенник или не мошенник. Я не мошенник. Временами мне даже приходится немножко переигрывать. И играть такую роль. Чтобы было интереснее смотреть. Но в основном это мои личные переживания, мои личные истории из моей жизни, которые я буду дальше. Снимать, если позволить здоровье. Не удивляйтесь, если резко закончится видео. Так как. Сегодня я есть, завтра меня может и не быть. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки и подписывайтесь, не ленитесь. Также очень обожаю смотреть видео своих подписчиков. Я только их видео смотрю. Те, кто на меня подписан, чем мне смотреть какие-то другие? Если у меня есть люди, которые на меня подписаны, вот я их и смотрю. Так что присоединяйтесь к нашему сообществу взаимной раскрутке друг друга и просмотру видео друг у друга. Это законно, никто это не запрещает. И можно зарабатывать, сейчас все зар... многие зарабатывают на кликах вот этих вот, разная куча фирм появилась, кликают вот это вот, за клик там платят деньги. А что работать на кого-то, если вы можете работать на себя? Снимайте видео и, клик, и смотрите другие видео других подписчиков. Эти подписчики будут смотреть ваши видео, и вы будете зарабатывать, не надо на кого-то работать, тратьте лучше это время на то, чтобы делать какой-то авторский контент, просто снимайте свои мысли. Разговаривайте с обществом, делитесь своими переживаниями, взглядами на жизнь. Я заметил, чем больше человек сумасшедший, не такой как все, тем больше это привлекает на ютубе. Наверняка вы такого отбитого долбоеба, как я, наверное, еще не видели, который решил поведать всем о своей жизни во всех подробностях сделать такой видео дневник воспоминаний. но на подходе у меня много интересных историй. Ну, самое интересное я выложу, как только будет подписчиков чуть побольше. А пока, летсплей, прохождение игр. Ну, с прохождения игр я больше уже перехожу на формат просто э, изменения сюжета в играх на что-то. Заменяю сюжет, заменяю разные разговоры, прохождение разных игр. И получается уже не летсплей, а, так сказать, развлекательный контент как-то так так что подписывайтесь ставьте лайки буду очень рад взаимно всем до новых встреч